Последний обзор ноутбука Asus x756uq возможно приветствую всех тех кто со мной уже знаком и отдельный привет тем кто видит меня впервые меня зовут роман байда и сегодняшнее видео будет посвящено вам всем тем людям которые писали мне комментарии с вопросами под моими предыдущими видео касательно этого ноутбука вы задавали мне вопросы в личку интересовались судьбой и особенностями ноутбука вопросов оказалось довольно много признаюсь я лично не ожидал такого ажиотажа хотя и рассчитывал короче говоря я решил записать для всех вас одно короткое видео в котором я расскажу а возможно даже больше покажу чего можно ожидать от этого ноутбука через пару-тройку лет стоит ли его вообще брать и как его можно прокачать чтобы сделать еще лучше и наверное самое главное как же все-таки он работает в 2019 году и насколько его еще может хватить? Постараюсь быть максимально кратко и информативен. Итак, погнали! Для начала я запущу диспетчер задач. После включу запись экрана и открою несколько вкладов одного из самых прожорливых браузеров в мире, а именно Google Chrome. Вы своими глазами увидите реальную загрузку ноутбука и его отдельных элементов. Частоту процессора, подключенные видеокарты, оперативную память и прочие характеристики, которые показывает нам встроенный диспетчер задач. Как вы видите, для ноутбука он довольно таки хорошо справляется с предложенной нагрузкой, но так было не всегда что же было изменено на первом этапе родной жесткий диск на 1 терабайт был заменен на ssd диск на 240 гигабайт марка диска HyperX никого не рекламирует. выбирайте что ставить самостоятельно я в тот момент выбрал этот по соотношению цена и качество и мне так показалось и кстати он себя оправдал далее был добавлен второй ssd диск от компании samsung а именно samsung lo 860 на 256 гигабайт. Он был добавлен в слот M2, который в этом ноутбуке стоял пустым. Ставить SSD диск выше серии я не увидел смысла, так как на данном этапе это практически предел пропускной способности шины ноутбука. Третьим этапом прокачки ноутбука, как ни странно, оказалась покупка охлаждающей подставки. Мне она обошлась в целых 11 долларов, но эта подставка внесла огромные коррективы в работу ноутбука неожиданно для меня я конечно же понимал что с ней будет лучше чем без нее но в первую очередь брал для общего комфорта но эффект который я получил поразил меня в самое сердце нехилый такой прирост производительности и стабильности работы при больших нагрузках упала общая температура ноутбука слегка повысилась частота процессора особенно это заметно при рендеринге видео ранее частота падала до 2,4 ГГц, сейчас же она не опускается ниже, чем 2,7 И финальным аккордом изменений на данный момент для меня стала замена родных 12 ГБ оперативной памяти. Кстати, меня очень удивило, что в этом ноутбуке стояло две разные планки, причем они разные были и по производству, по названию и даже по некоторым характеристикам. Одна планка была емкостью 4 гигабайта, вторая 8 гигабайт соответственно. Заменил я всю эту радость на комплект от HyperX. Две планки по 8 гигабайт. HyperX Impact. И вот тут ноутбук заиграл абсолютно новыми красками. Стабильность работы. Понижение общей нагрузки на процессор. Понижение рабочей температуры. Да и просто у нас двоих поднялось настроение. Кто бы вам что не пытался продать, или рассказать, просто зафиксируйте тот факт, что оперативная память – это безумно важный узел в работе любого персонального компьютера. Китовый набор, то есть планки, которые на заводе протестировали на совместимость и отсутствие ошибок в работе, собрали из одних и тех же элементов и материалов, всегда, запомните, всегда будут работать лучше и стабильнее, чем рандомно или продуманно подобранная грядка из разных планов. Все это проверено моим личным опытом и подтверждено годами работы на различных персональных компьютерах. В общем, еще раз посмотрите на то, как ведет себя ноутбук прямо сейчас. Оцените его параметры. Я не буду включать игры, так как я не играю на нем в игры, за все время на нем стояла World of Tanks, который я не запускал уже, наверное, порядка около года. Но при просмотре и создании видеоконтента, в принципе, при работе с этим ноутбуком, он проявляет себя великолепно, но это было достигнуто путем озвученных выше манипуляций, заменами жестких дисков на SSD-диски, изменением оперативной памяти, улучшением охлаждения, тонкой настройкой ноутбука и так далее. Так что брать его сейчас или нет, решать все-таки вам. Я лишь показал, что этот ноутбук и через 2, и через 3 года может достойно работать и радовать своего хозяина или хозяина. В любом случае, вам спасибо, что посмотрели это видео. Все свои мысли, вопросы, замечания пишите внизу в комментариях. Ставьте свои лайки, дизлайки, чтобы я понимал, понравилось вам это видео или нет. Всем огромной удачи и до скорых встречи в новых видео. С вами был Роман Байда. Пока!